Добрый день! Сегодня я покажу вам один из вариантов, как можно добавить картинки в игру Notline. Но сначала немножечко нудной теории. Существует два основных формата компьютерной графики. Это растровый и векторный. Растровый описывает цвет каждого пикселя и хорошо подходит для изображений с большим количеством мелких деталей. Для фотографий, картин и так далее. Вектор описывает математические фигуры. Например, нарисовать окружность заданного радиуса в такой-то точке и залить ее таким-то цветом или начутить линию из точки А в точку Б. Он хорошо масштабируется без потери качества. Основные файлы в формате в расторном формате — это JPEG и PNG, а в векторном формате на данный момент сейчас наиболее составляем, пожалуй, SVG. SVG хорош тем, что он... Помимо общих для всех векторных форматов преимуществ, он также очень хорошо интегрируется с HTML. Его можно прямо вставлять в код страницы, и он будет работать. Кроме того, он человекочитаемый. Что ж, давайте наконец ставим какую-нибудь картинку в нашу игру Плащ Тьмы. Неплохим источником векторных изображений, особенно для наших целей, является сайт gameicons.net. Я добавлю ссылку в описание под видео. И давайте попробуем найти здесь какой-нибудь плащ. Мне нравится вот этот, например. На будущее обратите внимание: здесь слева есть всякие настройки изображения. Можно добавить текст, какие-то добавочные значки, изменить фон, цвет и так далее. Но нам все это сейчас не нужно. Мы просто нажимаем Download SVG. Окей, okay, я сказал, что это человекочитаемый формат. Откроем его в текстовом редакторе, например, на плюс. Ну, он не очень человекочитаемый, но кое-что понять можно. Например, здесь в атрибуте style задается размер картинки. Мы уберем это, нам это не нужно. Далее здесь у нас задается заливка, цвет заливки. Мы это уберем, потому что мы будем это задавать с помощью CSS. И я также могу сказать, что здесь есть а, лишние элементы. Например, вот этот вот tagg а, здесь совершенно не нужен. И давайте почистим. А, вручную мы чистить его не будем, этот файл. Мы используемся инструментом SVGOMG. Окей, okay. um, мы не будем менять настройки, здесь все по умолчанию достаточно хорошо, как правило. Ну, мы видим, что здесь мы сэкономили порядка 100 с небольшим байт. Это не очень много, но для больших изображений разница может быть гораздо больше, особенно если эти изображения были созданы в Adobe Illustrator или Inkscape. Окей, okay. к uh, сожалению, не до конца uh, этот инструмент нам очистил. Хорошо, я не гордый, я сделал это вручную. Окей, и теперь этот код мы можем просто вставить в пассаж. Я обычно все такие картинки вставляю в отдельные пассажи, чтобы их можно было... Во-первых, они, чтобы не мешались, соответственно, в коде игры. И чтобы их можно было легко включать в любое нужное место. Мы просто вставляем этот SVG-код в пассаж. Есть, однако, одна тонкость. Парсер Sugarcube добавит нам здесь разрывов строки. И чтобы этого не было, мы добавим так к нашему пассажу no.br. Окей, okay, теперь давайте вставим эту картинку, собственно говоря, в игру, чтобы мы ее видели прямо в самом начале. Используемся макросом include. И посмотрим, что у нас получилось. Окей, okay. это выглядит не очень симпатично, но мы это сейчас быстренько исправим. Отредактируем. Так, я забыл кое-что сделать. Мы добавим нашей svg шке класс лого. Это редактируем CSS таким образом. Напишем немножечко стилей. В первую очередь зададим размер мы можем задавать только ширину или только высоту браузер автоматически высчитает соответственно высоту или ширину мы зададим ширину например не знаю, 300 пикселей даже мы достаточно дальше мы хотим чтобы она была выровнена по ширине эта картинка, поэтому мы напишем две вот такие магические строчки. Это не единственный и не самый лучший а, способ а, выровнять картинку по центру, но для нашей цели сойдет. И теперь зададим заливку, собственно говоря, нашего изображения. Пусть будет серебряным цветом. Окей, okay, посмотрим, что получилось. Вот так уже гораздо лучше. Окей, okay, uh, все это могло выглядеть достаточно сложным. Но потерпите немножко, сейчас я вам расскажу, для чего мы пошли таким запутанным путем. Uh, я один из тех людей, у которых болят глаза от темной темы. И поэтому... Для игры на твайне я сделал такой небольшой свой инструментик, который позволяет мне на лету переключаться, точнее, игроку переключаться между дневным и ночным режимом. Ссылку на код я оставлю точно так же под, под видео. Сначала нам нужен вот этот кусочек кода. И еще нам нужен вот этот JavaScript и еще кое-какой CSS. И запустим, посмотрим, что получилось. Окей, теперь цвет нашего рисунка как-то не очень хорошо подходит. Это, к счастью, очень легко исправить. Мы просто добавим еще одно css правила. Я знаю, что мой этот код работает, добавляя к этому тегу класс out и мы воспользуемся этим фактом. В дневном режиме у нас должна быть заливка черным цветом. Окей. Okay. Как-то лучше. Что ж, спасибо за внимание. Надеюсь, это было не очень нудно и достаточно полезно.